Армяне перерезали одному азербайджанцу горло, другим отрезали уши, еще одного выпотрошили, об этом пишет Томас Гольд. После возвращения Азербайджаном своих территорий, оккупированных Арменией на протяжении 30 лет, исследователи занялись поиском информации о тысячах азербайджанцев, пропавших без вести во время конфликта 1988-1994 годов среди которых военнопленные и 719 мирных граждан, в том числе 326 пожилых, 267 женщин и 71 ребенок. Юрассия Review пишет, что в 1994 году американский военный журналист Томас Гольц обратил внимание на то, что гражданские лица, оказавшиеся у армян в заложниках, выполняли функцию рабов в армянских домах, пока их не обменивали на пленников с другой стороны, а иногда на еду, топливо и даже тела убитых. Пленных часто казнили без должного судопроизводства, уродовали их трупы. Бывший президент Армении Левонтер Петросян отказался отвечать на запрос международных правовых организаций, касавшейся выдвинутых против Армении обвинений в отношении нарушения Женевских конвенций в ходе Карабахского конфликта. Поскольку страна якобы в нем не участвовала, несмотря на множество свидетельств, доказывающих поддержку Армении и карабахских сепаратистов. Один из случаев касался гибели восьми азербайджанских пленных в Ереване. Международный комитет Красного Креста получил сообщение, что они были убиты в ходе попытки будто совершить побег. Их тела были возвращены Азербайджану вместе с трупами еще двух солдат, причина смерти которых была неизвестна. Гольц пишет, что по результатам вскрытия было установлено, что семь из них были убиты с близкого расстояния. Шестеро – выстрелом в голову, а один – в грудь. У восьмого было перерезано горло, у двоих были отрезаны уши, а один труп оказался выпотрошен. Таких ран не бывает у людей, которых убивают при побеге, заявил британский судмедэксперт, прибывший в Баку, чтобы изучить тело погибших. Он подтвердил, что люди подвергались пыткам. Когда соответствующие доказательства были представлены Армении, там заявили, что пленники будто совершили массовое самоубийство. Украли пистолет у охранника, осознав, что их побег обречен на провал. Большинство преступлений, совершенных армянскими националистами, были проигнорированы западными политиками, экспертами и СМИ. Вашингтон-Пост сообщала, что один из членов комиссии ОБСЕ которого попросили прокомментировать захват азербайджанских заложников и их казни, сказал. Поднимать шум из-за мертвых азербайджанцев невыгодно для политики Вашингтона. Гольц пишет, что США было плевать на убийство азербайджанцев, и они склонялись в сторону Армении, как и Россия. Большая армянская диаспора, особенно в США и Франции, оказывала значительное влияние на СМИ и западные правительства, представляя исключительно свой взгляд на проблему в отношении прав человека и перекладывая вину на Азербайджан. Невероятно сложно найти статьи того времени, в которых бы описывались нарушения прав человека в отношении азербайджанских пленников со стороны армянских захватчиков. Большинство материалов о культурном геноциде касались угрозы уничтожения армянского культурного наследия в Карабахе о массовом уничтожении азербайджанских культурных и религиозных памятников на протяжении последних трех десятилетий оккупации не упоминалось. Экономист подсчитал, что стоимость восстановления семи регионов Азербайджана составляет 15 миллиардов долларов США после освобождения в 2020 году своих территорий Азербайджан продолжает обнаруживать там могилы жертв массовых расправ. Тем временем родственники пропавших без вести продолжают их искать. Международное сообщество должно оказать давление на армянские власти с тем, чтобы они рассекретили свои архивы и предоставили информацию о пропавших четырех тысячах азербайджанцев.